Аромат весенний И селень первых Шелковых кудрей И прелесть белых Северных ночей Весны дыхания Поднежный, нежный над свежей башней Шапаром катрель и под окном Душистая сирень и свод без Глубокий безбрежный Мой дивный Бог, хвала тебе И слава чести мини святому твоему как ты творению своему Как велика, как велика Любви твоей держала игова говострой И зелень внешних сходов И молодой весенний жизни шум Рождают сердце нить высокие дум Слагают гимн Создателю природы. Творец мирок, чье имя безначальный, а, Чью мощь бессилен, а, выразить а, язык. Беспредельно всем могу швели, совкались мой дивный бог хвала тебе и слава, чести имени святому твоему о как ты благотворению своему как велика как я Дивный Бог, хвала тебе, и слава чести имени святому твоему, О, как ты благ творению своему, как велика, как велика, любви твоя держава. О, как ты благ, творению своему, как велика, как велика